В жизни человека есть цикличность времени. Время, когда приходит и судьба и давит. И человек очень сложно понять, как действовать в этом мире, как чего-то достичь, чему-то прийти, когда давит судьба. Вот это давление судьбы, оно откуда приходит. Давление судьбы, оно может приходить по трем каналам. Первый канал это тогда, когда судьба давит на, затмевает разум. И человеку нету просто он не понимают, что делать. Он в, без, в состоянии безысходности находится в недоумении, что делать, как же действовать и как жить вообще в целом дальше. Это первый фактор. Второй фактор — затмевание воли, когда нету силы воли, нету способности просто нету энергии действовать. Вроде бы и хочется что-то поменять, но просто нету сил, нету вдохновения. Пропадено все, пропадом человек как бы не может вот это не может найти сил чтобы что-то поменять в своей жизни и третий фактор когда судьба затмевает терпение просто нету сил терпеть вот эти все проблемы сложности страдания препятствия напряжения и человек просто из-за и, и вот это отсутствие силы способности терпеть тоже у него появляется раздражительность появляется депрессии всякие, очень сложно выдерживать какие-то сложные удары судьбы. И вот эти три элемента, ну, терпение, оно может быть не напрямую связано с разумом, да, но первые два точно связаны с разумом. Это воля, как энергия, решительность действовать. И э, ясность мышления, да, вот когда судьба затмевает разум.